Внимание, внимание, уважаемые, уважаемые пассажиры, пассажиры! На первый на путь, путь первой платформы, платформы прибыл скорый платформы, поезд поле, номер 35. Номер Мяг за окнами мелькают города На полустаночках собачий лай Одно я понял, раз, раз и навсегда Что нет дороже, чем родной убогий край А за Уралом до Сибири степь-тоска Остыл давно уже в стакане крепкий чай я до тургана от души тебя ласкал Ну вот, родная, мой вокзал, теперь прощай Привет, турган, перрон холодный, спит вокзал Привет, братан, остановись в мгновенье Я голос младшего сержанта услыхал Привет, земляк, я лежу ты при исполнении Привет, братан, откуда родом? Все равно я здесь как волк, В лесу все знаю тропки Меня забыли здесь уже давным-давно Лишь помнят снегом запороженные соки. домой не взял такси, хоть предлагали все как надо. Чита Челябинск, пусть прощается со мной. И проводница, что хотела Баден-Баден. За счастьем ехать нет проблемы. Но зачем? Там, может быть, их хорошо, Коль едут люди, И мы от них не отличаемся ничем. Только дома вот, нас все же больше не убят Привет, Дурган, перрон холодный, спит вокзал Привет, братан, остановись мгновенье Я голос младшего сержанта услыхал Привет, земляк, я вижу ты при исполнении Привет, братан, откуда родом, все равно я здесь как лолк, в лесу все знаю тропки Меня забыли здесь уже давным-давно Лишь помнят снегом порошенные сотки. Тоска. Остыл давно уже в стакане крепкий чай Я до тургана от души и доласкал. Ну вот, родная, мой вокзал, теперь прощай Привет, турган, перрон холодный, спит вокзал Привет, братан, остановись на пение. Я голос младшего сержанта услыхал